Здравствуйте, меня зовут Светлана, агентство недвижимости листа Город Анапа. Хочу вставить свой отзыв о пройденном курсе риэлтор, Профессии и бизнес». Мы решили приобрести обучающий курс, так как стояла острая проблема – это отсутствие продающего сайта и постоянного потока потенциальных клиентов. Ранее нам были просмотрены все бесплатные вебинары, заинтересовали нас скрипты, которые построены на живом общении и опыте ваших сотрудников. Сразу скажу, что страха вкладывать деньги в обучение не было. Была дилемма. Какой тариф выбрать? Выбран был тариф с обратной связью, что, несомненно, стало правильным выбором. До прохождения обучения у нас не было своего сайта и заявки, и мы получали по рекламе с Ядекс недвижимости, авито, газеты, баннера эм, рекомендации. В среднем это было 1-3 заявки в день. Это, конечно, было мало. Теперь у нас появились мощные инструменты в работе. Это сайт, который удалось собрать самой за неделю и, конечно, скрипты. Сейчас мы дополнительно получаем от двух до пяти заявок в день. Учитывая, что пока мы ограничиваем бюджет. С начала курса в марте было закрыто четыре клиента по новостройкам сайта. В первой половине апреля уже ушли на голова 6 клиентов сайта. Сейчас в работе 41 клиент. Считаю это хорошим результатом от пройденного обучения. Результаты вдохновляет. Дарья Антон, огромное спасибо. Ждем от вас новые вебинары и обучающие курсы.